И вот еще почему люди попадают в ад. Потому что когда у них начинаются какие-то неприятности, какие-то проблемы в жизни, они не бегут к Богу, чтобы Господь помог им решить их проблемы, чтобы Господь вмешался в их ситуацию, чтобы Бог пошел впереди тебя. Но люди называют себя верующими, к ним приходят неприятности, и они говорят, Никто не помогает мне, я молился, Бог мне не помогает, пойду-ка я напьюсь. Эти люди заглушают свою боль, душевную боль допингом, кто-то наркотиками, кто-то сигаретами, кто-то выпивкой, кто-то мирскими фильмами, кто-то шуточками, прибауточками, кто-то еще чем-то. Но они не бегут к Богу, вот почему они идут в ад потому что они выбрали себе другого господина, другого господа, того, который предлагает им грех. И Господь не Иисус Христос. Иисус говорит, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Иисус не имеет общего ни с одним грешником, ничего общего. А эти люди говорят, мы верующие, но когда у них начинаются проблемы, они почему-то бегут к сатане, чтобы он решил их вопросы, чтобы он заглушил их боль. Они не идут к Иисусу Христу, который бы освободил их, и они бы истинно были бы свободны. На каком ты пути? Бегаешь ли ты за помощью к врагу человеческих душ? Или ты все-таки приходишь к Иисусу? и просишь, чтобы он вмешался в твою ситуацию. Борешься ли ты до конца в своих испытаниях или ты проигрываешь врагу и начинаешь служить греху? На каком ты пути? На пути ли ты в Царство Небесное или ты на широком пути в погибели? Да благословит вас Господь наш Иисус.